Далее, ну, я немножко изучал психологию, и вот у, у, насколько я знаю, у Юнга есть такой архетип, великая мать. Вот она, мне кажется, великая мать, но а, в каком-то в облачении молодой женщины очень энергичной, то есть от ней очень большая энергия исходит. И ну, действительно, на самом деле, я, к таким вещам, вот как это, такие тренинги, относился раньше достаточно скептически. Мне казалось, что это что-то такое, может быть, сектантское и не мое вообще. Но на самом деле я понял, что это абсолютно не так. Это очень а, натурально, я бы сказал, естественно, для всех нас и может быть тут кто-то в разное время, своего, ну, в разное состояние сюда приходит, я там пришел в достаточно таком близком к отчаянию, я бы сказал. Хотя формально у меня все, все в порядке, но я начал болеть много, у меня начала болеть печень и я понял, что что-то не так, что какой-то гнев, обиды я коплю в себе и мне нужно как-то ну, с телом сейчас войти в свой контакт. Вот я здесь приехал сюда, и, в общем-то, ничего не нужно здесь как учиться. Оно все само происходит под чутким руководством Натальи. Это очень, прям, очень, очень круто. Поэтому, на самом деле, вот, обращение ко всем, кто сомневается и думает, что это какая-то секта, на самом деле, вот я вам говорю, что это, по сути, такой базовый, базовый, наверное, мета любого человека, современного особенно, который теряет связь с собой, потому что живет нашем современном сумасшедшем технотронном в общем то во многом бесчеловечном мире вот так что приезжайте и разделяйтесь